вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это желаю и что в результате. Будет сегодня 5 позиций. Я сейчас их разложу и мы посмотрим какие-то результаты вашего желаемого и то, что вы хотите. Поэтому давайте. Давайте 1, 2, 3, 4, 5. Опять позиций будет. Давайте первая, Первая позиция. Ок, okay, это к первой позиции все, это ладно, хорошо, прям сразу можно смотреть первую позицию, да. ну, ну давайте, ну то есть первая позиция прямо сразу ответ, так давайте что, желаю, желаю что-то, что-то вы желаете и что в результате вы получите, вторая позиция, так третья позиция, давайте четвертая затерялась у нас вот здесь и пятая сверху. Вот, ну давайте, это вот к этой, и тогда вот-вот много-много карт будет считаться, значит, вот первой. прям сразу выпало и сразу у первой. Ну давайте, в принципе, в принципе, я не против, я думаю, так правильно. Очень. Поэтому выбирайте. Ну и, соответственно, погнали. Погнали. Так, это такая, это секая. Это еще одна, это еще одна. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант? Спокойной ночи, спокойной ночи всем. Первый вариант это восьмерка мечей. Потеряйте много, если уйдете. Восьмерка мечей. Что вы получите? Да так можно, в принципе. Так, а что вы получите? Если вы желаете, что в результате? Ну, головника-то это понятно. То есть, какой-то не то, что какую-то проблему вы получите. Здесь очень много, возможно, развилок событий. Но имеется в виду... Имеется в виду... Если вы получите желаемое, то, возможно, очень много думать будете. Либо как-то, возможно, о чем-то вспоминать. Но я бы не сказала в этом плане, но лучше думать. Размышлять, думать, зацикливаться. Если вы это получите. И что в результате? Дайте-ка подумать. Вы это не получите сразу. Я прям сразу могу сказать, то, что кто здесь что желает, вы не получите это сразу. Возможно, вы получите это через какие-то испытания немножечко. Давайте так, испытания здесь очень сильно хочется сказать. Ну, прям сразу говорю, здесь вот смотри, здесь такой, такой момент, что вот желаю, что в результате. Здесь я бы немножечко бы сказала, что да, вы получите желаемо кто-то, но не сразу. Не сразу. Мне бы хотелось это прям вот как-то прояснить для вас. Для этого надо очень много решить, надо много очень энергии будет потратить, надо сделать какое-то, какое-то для себя решение, надо в чем-то будет разобраться. Здесь я склоняюсь все-таки к тому, что восьмерка мечей больше не отвечает на вопрос именно как результата, что в результате. Здесь в результате отвечает, я больше бы немножко склонялась вот к такой позиции, то есть к по солнцу, по королю мечей, по, по жучаш Здесь почему-то я не хочу сказать, что в результате. Здесь как вы придете к желаемому, больше так я бы сказала. Потому что, потому что... Почему? Потому что тройка чаш, самая простецкая карта, и потом старшие арканы. Это никак не могут быть последствия. Последствия не должны быть сразу. Нет. Последствия должны быть сразу. Здесь больше о том, как вы будете, это, как вы будете получать желаемое. Позиция очень сильно странная. Ну ладно. Mm-hmm. <laughs> будете получать желаемое, я бы здесь сказала, и как вы будете именно это делать, то я бы сказала, здесь будете выбирать между добро и злом, либо будете выбирать, как сделать, как поступить, правильно либо плохо. Возможно, какие-то искушения вас подстерегают на этом э, желаемом результате, который вы там хотите для себя, но вам здесь надо очень сильно быть волевым человеком, чтобы сделать и получить то, что вы хотите, и очень сильно много сил потреб. И не просто вам это дастся, очень сильно не просто. Только кто дойдет до конца и кто сильно выносливый из людей, вот здесь кто загадал, тому это удастся получить желаемое. А желаемое будет ощутимо, кстати. Либо это может быть отношения, либо это может быть работа, это может быть какой-то заработок, это может быть же дети быть, это может быть то, то, чего вы ищете. Здесь именно результат и желания, они больше совпадают с исканием чего-то для себя. То есть я понимаю, что в большинстве случаев желания, они основаны на то, что у тебя нету. Но здесь именно человек будет искать желаемое, то есть это, это, вот здесь желаемое, я бы сказала, здесь больше люди загадывают, его можно реализовать самим, с большими только усилиями, вот здесь я бы сказала больше так. Кто-то может успех какой-то, может кто-то загадывал что-то, можно пощупать и потрогать. пощупайте, и потрогайте, но не все сразу. Заж... А, кстати, то, что вы получите в результате, у вас еще желание будет. Ну за ним прям сразу желание. То есть, возможно, вы получите желаемого, но захотите еще больше. Вот здесь вот немножко как результат желаемого, да, в принципе, вы можете даже его и получить, очень даже при этом приложив очень большие усилия. Это немало здесь, я прям сразу говорю. Кто еще тут всегда найдет, это про вас. Будь то человек, будь то э, что-то ощутимое, будь то учеба, будь то какие-то успехи, достижения и тому подобное. У вас за этим желанием, за исполнение этого желания, и когда все устаканится, вы захотите еще желаемого, вы как-то не успокоитесь на том, что вы захотите. Вот здесь результат того, что вы э, для себя загадали, вы это можете получить, но вы на этом не успокоились. Или не успокойтесь. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Вы захотите еще что-то более, возможно, для... Для глобальное, но более устойчивое какое-то желание. Плюс к тому, которое с помощью логики очень сильно можно, кстати, получить. С помощью логики упорного труда. Нам надо что-то будет искать для себя, возможно, себя, либо в работу, либо кого-то из людей. Что-то вот именно искать. А вот здесь как допытываться? Сразу пойдет следующее желание, и все, дорогие мои, вы на этом не успеете? Возможно. возможно, это то же самое, что, дорогие мои, это то же самое, что вы научитесь, допустим, рисовать, да, на топе, но вы захотите дальше, вы захотите больше, вы захотите еще рисовать пейзажи. Вот здесь я могла бы сказать какой-то такой контекст. Если вы захотели стать, не знаю, артистом, но при этом там желаю стать артистом, что будет? вы захотите стать артистом, но, возможно, вы захотите стать продюсером, возможно, режиссером. То есть как-то вот, как, возможно, в какой-то крупняк войдете. Но будете добиваться этих результатов и желаемого по-разному первое желание будет с помощью вашей силы воли и вашего искания старания и вашей жизненной какой-то энергии прям причем на грани будете ходить возможно какими-то методами кстати может там проиграться по дьяволу, что вы знаете метод исполнения желаемого но не каждый может на него согласиться. То есть вот какой-то такой момент. Другой будет желание больше, основ... за этим желанием, когда оно исполнится, потребует... будет еще желаемое. То есть вы не успокоитесь. Но это желаемое будете достигать иначе. Здесь какой-то постфактум, честно говоря, чем нежели какой-то результат поэтому ну, достигать но оно будет более спокойное более глубокое более обоснованное это желание возможно более расширенное либо с властью связано либо с расширением каких-то границ либо возможно не знаю достигнете мужч... мужчину да с мужчиной повстречать потом еще мне нужны еще все-таки более там такой то такой-то здесь тоже может в принципе и проиграться что засмотрелись, заелись, закушались, хочу еще. Поэтому вот здесь вот как вот сколько не куша, хочется еще у вас ожидает. Поэтому вот я бы не сказала плохо, я бы не сказала хорошо. А что куда и где? Вот вот то вот тоже самое интересно. Но вы захотите еще, что у вас про чего-то того, чего у вас нету, то, чего у вас не, до, не, не достигнуто, не дано, либо отсутствует. Но оно более основательное и больше вам будет по душе, чем вот это желание. Возможно, это желание по душе, но здесь такого я так не особо увидела. Поэтому, дорогие мои, испытания силы воли, вашего характера, разума и тому подобное потребуют желания. Выполните, потом захотите еще. А еще потребует вашей логики, вашей прозорливости и вашего бескорыстия, труда и сможете ли вы упорно что-то делать, возможно, одно и то же. Поэтому вот, короче, как-то так. Вот здесь больше за одним желанием пойдет другое. Вот и все, дорогие мои. Здесь больше какая-то такая тематика. Здесь ничего такого прям сверхъестественного, но просто как-то другое желание, более как-то обоснованное, более как-то по душе будет. Но здесь четче будет желание в следующее, оно очень четкое. Вот, поэтому, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант? Пятерка жезлов. В результате пятерочка жезлов, а что именно? О, если так, душа боится, руки делают. Здесь больше душа боится, руки делают. Они если если у вас исполнится желаемое, желаемое, если. Давайте так, если. оно заставит вас трудиться. Достигнутое желание, если оно достигнуто будет, оно заставит вас трудиться, оно заставит вас похтеть, оно заставит вас работать, оно заставит что-то делать, оно заставит вас снабжать чем-то. Вот здесь какой-то такой. Если эта самоцель была, то вперед с песней. Но если это не было самоцель, то лучше задумайтесь. По девятке чашей повешенные, с десяткой мечей. Здесь я бы сказала больше так Здесь немножко как смена с чаши Как смена на какие-то жертвы Через жертвы и на пентакль Вот здесь я тоже могла бы сказать Что это желание Если оно исполнится вдруг а, возможно, у кого-то даже нехотение, как исполнение этого желания, но ну, почему-то загадали, да, допустим, <смех> тоже можно в принципе, проигрываться и даже не удивляться. Оно заставит вас задуматься, оно заставит, возможно, сделает вас мудрее, может сделать вас умнее. А также это желание, возможно, сделать так, чтобы вы впахали, чтобы вы работали, чтобы вы зарабатывали, чтобы вы учили, чтобы вы старались, Они а просто сидели на попе ровно. Если сидение на попе ровно для вас самоцель, я вот подум... вот по пятерке женов подумайте! подумайте стоит ли поэтому как-то чуть-чуть выбирайте по, вашу, по вашей душе и по вашим способностям может кому-то прислушайтесь к какому-то человеку либо мужскому полу поэтому дорогие мои вот здесь вот я бы сказала заставит вас попыхтеть заставит поработать немножко перевернет ваш мир возможно это желание сбудется и для вас будет в новинку либо страшно что-либо делать возможно желаемое именно под, под э, как чтобы подошло к концу какой-то какая-то ваша какая-то сфера жизни либо сфера деятельности, либо какой-то уже наконец-таки что-то закончить. Возможно, здесь именно о конце, хочется уже, чтобы что-то закончилось. Но после этого вас ожидает труд, вас ожидает, возможно, хобби, вас ожидают, возможно, какие-то страхи при этом. Вы не будете сидеть на месте. Вы работу, работать, трудиться, а ваши чувства не в счет. Да, немножко, немножко вас заставят как немножко не то что черством человеком, а чувства, как будто будут как на замке. Может, будете не давать себе слабину, либо будете немножко, немножко как другим человеком, тоже могу сказать. Но здесь, здесь я больше бы сказала, как все-таки как чувство на замок будут у кого-то. Возможно, кто-то уперется в какую-то свою деятельность. То есть по итогу. Если самоцель, деятельность, работа, пахать, трудиться, что-то учиться, обучаться, повышать мастерство вот это идеально. Прям идеально, потому что это можно достичь и, в принципе, и дальше идти. Но если это не тут не самоцель, а самоцель окончания, либо заканчивание какого-то этапа в жизни, либо что-то, ну когда это закончится? То смотрите, вот такие результаты могут быть, а понравятся они или вам это другой вопрос. Потому что здесь будет как вот чувство, как не будет какой-то слабинки, не будет какой-то поправки. То есть, вот здесь я бы сказала, немножко возможно будет жестковато, какие-то. Здесь, возможно, как жесткое такое, жесткий пол немножечко будет. Я бы сказала, больше какой-то такой момент, в, в, в, если желаемо исполнится. Немножко, вот, как-то да. Да. Давайте, дорогие мои, я бы сказала больше. Какой-то такой интересный момент. Давайте. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал так. Это третий вариант. Третий вариант. Двоечка мечей. Двоечка мечей. Желаю что-то там. Что в результате, двоечка мечей. А что вы желаете? Если вы желаете чего-то, чего-то, чего-то, а это может очень хорошо сбыться. А вам это просто понравится, не, как-то не может не очень сильно. Дорогие мои, здесь могут разочарования быть. Да, что вы желаете, может привести и результат именно какого-то некого раздумия, разочарования, какой-то печали, грусти, тоски. Я не говорю, что это плохо. Возможно, это для кого-то и стоит, для кого-то это и как будто для кого-то это и в принципе нужно. Могу сказать вот именно по вот такому сочетанию аркан после вот этих. То есть рыцарь пентаклей, луна, пятерка чаш... Отшельник, кому-то, возможно, это и будет нужно. Именно такой расклад, именно такое сочетание желаемого. Кто-то хочет желать боли себе. Да? Возможно, со своими тут промыслами люди. И просто так они желания не загадывают. Но вы реально получите какие-то последствия, которые могут вас просто огорчить, дорогие мои. Все. Прям последствия, прям чисто чистой воды. Возможно, это касаемо дела человека, либо касаемо какого-то труда реализации. Можете просто огорчиться, либо можете разочароваться, либо можете для себя просто разобраться в чем-либо, если самосыль является разбор. Если самоцель тут то и желание связано с чего-то приобретением, то я не думаю, что приобретете просто, может как разочаруетесь, что не приобрели, тоже может такое быть. Знаете, совет, совет. Ну а вдруг мало ли кому надо, не знаю, чувства, практически. Так, ролевый чаш, десятка мечей, король пентаклей. Ни шагу вперёд. Пи... Шаг... Спокойной ночи. Кто мне желает? Спокойной ночи. Ни шага назад, ни шага... Как же это такая пословица, говорится, не шага это, и только все вместе. Вот здесь, дорогие мои, вот как-то вам почему-то в совете, что самое интересное, немножечко ваше чувство, немножечко-то на замок-то кому-то стоит за запереть ваши чувства, возможно, переживания либо какая-то депрессуха, вот немножечко это закрыть, пожалуйста, и надо тут как-то действовать, надо тут как-то чем-то, возможно, жертвовать, также какой-то путь для себя, именно, возможно, какую-то жертву стоит сделать, либо как-то переосмыслить того, что происходит в данный момент, в данное время. То есть вот здесь, если делать шаги, то их делать. А не чувствования, не, не какие-то переживания вам тут не особо помогут. То есть здесь именно ваши какие-то больше принятые решения, добрых-добрых, принятые решения очень сильно способствуют. Вот подумайте над тем, что желаете, не желаете, хотите, не хотите. Кому-то здесь надо не давать себе слабины. Вот здесь я бы сказала, как-то так. А вдруг дело связано с какими-то рисками? Не рискуйте, если? Ну, здесь более, более подробно подходите больше к вопросу и более, возможно, обоюдно с кем-то. Еще могу сказать, если вы с кем-то сотрудничаете, допустим, или хотите. Более основательно подходите к какому-то вопросу, а не просто с бухты -барах, там почудилась, и значит, пошла. Нет, вот здесь надо как-то основательно все делать. Если кому нужен совет, ни шагу назад, ни шаг вперед что-то, ни шага налево, ни шага направо, и только все это и только, и только все вместе. Вот это прям хорошая фраза, вот прям подходит. Основательно думайте, что мы хотим. А вдруг они могут сбываться? В макушечке, в я всех тоже целую. Всех тоже целую, кто за кадром, мне желает. Ладно, дорогие мои, ну, короче, какой-то такой момент. Интересно. Основательно думаю, больше думайте, нежели как-то это. Поэтому, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал четвертый вариант? Башня. Бабах. <смех> Башня. Сразу все, я выключаю. <смех> Давайте. Желание. Что в результате? Башня. Десятка жезлов. Паш, жезлов. Шестерка пентаклей. Девятка пентаклей. Верховная жрица. Вот с врагами тут интересно, <смех> если кто пришел. <смех> Ладненько. Дорогие мои. Если что вам надо, вы получите в своей жизни. Если это необходимо. Ай, если заслужили. Если терпели, получите. Либо кто-то другой. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, здесь. А что в результате? Если вы сделали дополнительно много усилий. Давайте для начала так. Я бы немножко здесь по-другому трактовал как первый тип вариант. Если вы сделали очень много для этого усилий, вы можете получить желаемое в полной мере. Да. Здесь как-то с оттенком не такого больше какого-то. Сверху вниз. Интересно, интересно позиция. Что здесь, какое желание-то можно здесь Ну ладно. Давайте так, давайте так, а если в результате в принципе по итогу вы можете получить какой-то для себя неожиданный возможно некий шок, возможно вы просто офигеете от того, что вы получите на полном серьезе и вас это очень сильно просто захотело это, а получил вот какой-то такой Я не говорю, что кто-то здесь, кто-то чего-то, но возможно здесь немножко другой момент. Здесь может, кстати, вы получить желаемое, но немножко по-другому. Здесь тоже может, кстати, проигрываться такой вариант, но я бы здесь сказала, это меньше процент такого, тут построения именно слов. В раскладе. То есть вы получите, да, но немножко иначе, что вас шокирует. Это тоже можно, в принципе, сказать какой-то такой момент. Но то, что вы в результате получите, вас очень сильно приведет некий шок. Возможно, какую-то тяжесть. Если вы хотите какие-то деньги, это очень сильно возможно. Если вы хотите что-то получить в приобретении кого-то, то очень сильно возможно. Вы вот здесь бойтесь своих желаний, потому что вы можете очень сильно получить... Получить очень сильно, а желаемого что-то еще. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то... Вот смотри, вот подумала, а желание может сбыться. Вот, вот смотри. Только подумала, только это, а вот смотри, а может сбыться на самом деле. А вот ты не думаешь, а может. Здесь больше как подходит знаешь, желание из разряда, ну вот да, а если вот так, только не ожидают особо последствий от того, что а если вот так, вот здесь вы можете реальные последствия получить, только последствия в плане будет, возможно, тяжело, если тяжесть для вас вообще не имеет никакого значения, и все нормально, и вы готовы, то вперед с песней получите очень сильно какие-то, возможно, бонусы, либо деньги либо вести, либо какие-то то, что в распоряжении. Но здесь какой-то некий шок, либо хороший, либо плохой, уже я думаю, что вы решать больше вам и вашему именно, как вы смотрите на это все, нежели мне. Но я сказала сразу, офигеете от того, чего вы получите. То есть вот здесь какой-то такой момент, Поэтому, дорогие мои, здесь больше, короче, как-то да. Бойтесь своих желаний. Прикинь, оно может сбыться. И вот здесь, если кто ненароком о чем-то пожелал, оно может очень сильно сбыться, что может даже вас шокировать. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Ладненько. Если, говорю, деньги приобретение чего-то, это хорошее, то вы можете это приобрести. Я не знаю, что вы там приобретете, но может Если, если, если Если труд Деньги работают, то да Здесь может Даже офигеть от этого Но Понимаете, карта башни Это не всегда карта негатива Это шок Но шок, он может быть Немножко в разных позициях В зависимости от человека Поэтому сразу сказала, шок вы получите В результате Давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал пятый вариант Пятый самый интересный будет. Точно-точно знаю. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей. Ой, дорогие мои, ой, дорогие мои, а если мужика здесь хотим, хитрована получите. А вдруг, а мало ли? Возможно, хитрить сами будете впоследствии того, чего получили. Это вот то же самое. Это, допустим, муж жена. Хочу любовника, думает. Хочу-хочу-хочу-хочу. Получил любовника, она надо теперь выбираться из, этого, из этой ситуации. Вот здесь вот какой-то такой момент хитрости, куварства, либо от вас потребуется для, для совершения каких-то своих каких-то слышав их мечт, либо желаний чьих-то, либо, чьих либо все-таки как-то кто-то будет как-то себя некурректно, возможно, обманывать, либо как-то себя показывать не, не с той стороны, с которой как бы хотелось. Тут вы можете наткнуться. Это то же самое, что я хочу, чтобы он со мной переписывался. Да, он с вами будет переписываться, но, возможно, не так, как вам нравится. То есть вот здесь какой-то такой исход желаний больше основан на том, что здесь надо пожелать, конечно, будет последствия интересные, нежели чем само даже желание. Поэтому смотрите. Да, желание очень сильно может сбыться, но немножко иначе. Вот здесь вот, вот очень сильно иначе. Возможно, придется столкнуться с какими-то последствиями ваших действий, вашего выбора, либо ваших хотелок. Резкое причем. Поэтому вот смотрите. То есть, возможно, чью-то хитрость получите, либо коварство, либо сами будете все проворачивать их мирно, спокойно, безмятежно, без всех. То есть... Поэтому здесь, дорогие, да, вы будете разгребаться больше с теми последствиями, которых вы захотели. Желание может сбыться, но может и не сбыться. Здесь тоже я бы могла бы сказать, но немножко сбыться в плане другом. Поэтому совсем иначе. Немножечко не то, как вы хотели, но оно может как присутствовать. Как по факту вам пришла бумажка, но пришла вот с таким-то наполнением, а не вот, вот эти. Ну, уже вам пришла бумажка, вы же хотели бумагу, правда? И вот здесь вот какой-то такой момент именно, каких-то такого сочетания карт, что именно об этом и говорится. Очень интересно. Поэтому с последствиями будет. Если последствия для вас – это как выгребание чего-то, делание чего-то, из ворота, реализация, либо хотение с кем-то замутить и тому подобное. И если это вам, в принципе, по нраву, то есть нравится, и самоцель такая – вперед с песней. Неплохо. Если же не способны сталкиваться, не особо как-то крутиться, не особо как-то выбирать и как-то затрудненно что-то, вот пожелала но последствия не учла, вот это немножко, для, наверное, для некоторых людей будет сложновато. Поэтому это, это может быть очень сильно резко, внезапно озариться, хоп, прийти, хоп, прислаться. Поэтому смотри, Желать. Да. <свят> Смотри, чего желаешь. Поэтому, да. Поэтому, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте. Также приходите на стримы, заходите в лотереи. Там лотереи каждую среду у нас обязательно вечером проводится по Москве где-то в 10, с 9 до 11, где-то так. Поэтому спасибо вам за все. Колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новые свежие видео. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!